Здравствуйте, раз приветствую вас на канале Помощь с компьютером. Если вы столкнулись с проблемой при работе в Excel с большими числовыми значениями, где при вводе или вставке числового значения имеющие больше 15 цифр, 16 последующие заменяются нулями, то не расстраивайтесь, данную проблему решить можно лишь легко и просто. Для этого вам всего лишь нужно поменять формат ячейки. То есть, если вы работаете с одной ячейкой, то можете поменять только одну ячейку. Если вы работаете с большим количеством ячеек, то выделяем столбец. Ищем, где число. Здесь имеет стрелочка. Нажимаем по ней. И у нас открывается окошко формат ячеек. Выбираем текстовый и нажимаем ОК. Все ячейки приняли текстовый формат. Развинем. И вставляем или пишем любое числовое значение, имеющее больше 15 цифр. Как вы увидите, Excel не округлит. Трэп посчитает, что число это текст. Ну, он здесь как раз предупреждение выдаст и пишет число сохранено как текст. Вы можете нажать пропустить ошибку или просто проигнорить. Также, если у вас имеется уже готовый такой файл с большими числовыми значениями, где их много, то есть при работе и ставки на будет таблицу, то за счет того, что мы поменяли у всего столбца формат ячеек, у нас Excel примет и не округлит данные значения. Также имеется второй способ, без изменения формата ячеек. То есть мы имеем любой формат, то есть числовой, текстовый, без разницы, финансовый, денежный. Нам нужно всего лишь перед вводом или вставкой числового значения поставить одинарную кавычку, после чего уже ввести любое число. Как раз Excel подумает, что это также текст и не будет округлять, то есть он напишет, что число сохранено как текст.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 Зарегистрировавшись на сайте, вы сможете воспользоваться функцией «Вопрос-ответ». Нажать на кнопочку "Задать свой вопрос» и вы перейдете на страничку вопроса, где сможете оставить вашу проблему и отправить ее. даже выстроить статус «Виден всем» или только администраторам. После отправки вы перейдете на страничку вопроса, где будете видеть ваш вопрос, на который я или пользователь смогут ответить и помочь вам в неисправности.